Всем привет, меня зовут Арсен. А меня Амина, и мы учимся в Кимэп. Сегодня вместе с редакцией СТП мы хотим вам рассказать про самые распространенные мифы про Кимэп. И поделиться словарем почетного Кимэповца. Давайте начнем. Итак, давайте раскроем значение слов, которые использует каждый второй студент Кимэп. митки? это рубежный контроль, их ее два раза за семестр. Ну, в принципе, как обычно, я до трех ночей готовился. Отлично, это новый рекорд. Как дела в организации? Все хорошо. Кстати, ты идешь на темпионы, который устраивает до фрешек? Фрешки или фрешмены – студенты первого курса университета. Да, иду, а ты? Да. Встретимся там? Да, отлично. А я закрыла мама! А, я финак! Какая оценка! Не скажу. Финак – это Financial Accounting. В переводе — финансовый учет. Монак это менеджмент-аккаунтинг. В переводе — управленческий учет. Алло, привет, давай я позже перезвоню? У меня сейчас пара в НБ, я немного опаздываю. НБ это New Building. В переводе — Новое здание. То самое легендарное место, где находится Starbucks. О, привет, Амина. Привет. Ты берешься на следующем семестре? А, ты забыл, я же Чешка. Чешка, студент факультета образования и гуманитарных наук. А какие кредиты ты вообще закрываешь? Ну, интро-то компьютер-сайенсы, социал sciences и так далее. А, круто, пока. Пока. Миф номер один. В Кимэп легко учиться. Но на самом деле это не так. Мы также, как и другие студенты, очень много времени уделяем учебе. Большая часть профессоров являются иностранцами, а это означает, что они обучают нас строго по международным стандартам. Требовательные преподаватели не терпят опозданий, несоблюдения дедлайнов и плохого отношения к учебе. Поэтому зачастую мы учимся гораздо старательнее других студентов. Миф номер два. В КимЭп поступают только ради Starbucks. Эй, все в порядке? О, привет. Давно не виделись. Как ты? Все отлично, но ну, ты что-то неважно выглядишь. Что-то случилось? На самом деле ничего, просто сегодня у меня файнал по финоку первому. Я всю ночь готовилась и не успела выспаться. Может тогда в Старбукс сходим за кофе, пока пара не началась? Кофе бы не помешало, но Starbucks, к сожалению, закрыт. Да ты шутишь, я же ради этого и сюда поступала. Но у нас все откроется. Да блин, напугала. Mm -hmm. Хорошо, хотя бы так. Миф номер три. Все студенты КимЭп – Транжира. Подскажи, пожалуйста, какая у тебя была самая большая покупка за этот месяц? За этот месяц? Я покупала курсы по маркетингу. Это были очки. А, честно, за этот месяц я особо не тратилась, мы больше помогали студентам как раз-таки освоиться в университете, помогали им регистрироваться на предметы, поэтому в этом месяце я особо не шопилась поэтому Классный. не вспомню. А за этот месяц это была косметика ну около 20 тысяч. Ты работаешь кем-то? Да, я работаю в Кимэпе, адвайзером. Окей, а ты работаешь? Нет, но ну я работала на Спрингчерме. Да, я работаю ассистентом генерального директора в одной компании по недвижимости. А, да, я работаю адвайзером в Кимэпе. Мы работаем на полуставке, 4 часа в день, в среднем 20 часов в неделю. А сколько ты примерно тратишь на еду за раз? А, за раз? Ну, обычно средний чек 3000 тенге, если кушать где-то в кафе рядом с Кимэпом. Но ну, чаще всего я готовлю дома где-нибудь и просто приношу обед себе на работу в кемапе. Ну, все зависит от настроения. Например, я купила кофе в кофе за 850 тенге. Ну, в среднем от 1000 до 3000, в зависимости от того, где я кушаю. Сколько в среднем ты можешь потратить на еду за один раз? За один раз, если покушать, ну, около 3000, да. Миф номер четыре. КИМЭП учатся четыре года. Студенты КИМЭП часто посещают летние семестры, но не потому, что все из них файлят предметы. В нашем университете есть возможность завершить обучение как за три года, так и за 10 лет. Всем привет, меня зовут Жебек, мне 17 лет, я учусь на втором курсе в университете КИМЭП, мой мейджор — маркетинг. Привет, меня зовут Азат, мне 22 года, и я учусь на первом курсе КИМЭПа. Миф номер пять. В КИМЭП учатся только богатые. И это действительно так. Как говорил Билл Гейтс, богатство – это прежде всего состояние души и способность создавать богатство. Студенты КИМЭП действительно богаты, ведь у них есть возможность завести надежных друзей, повстречать здесь любовь всей своей жизни, получить доступ к качественному образованию с иностранными преподавателями. Яркая и насыщенная студенческая жизнь. Уезжать учиться по обмену в другие страны. Легко находить работу после завершения обучения. Заниматься благотворительной деятельностью, а также развиваться и познавать себя.